Важна! Непонятно! Привет, с вами Вилсыком. Благодаря нашим любимым китайцам перед вами полностью собран iPhone 7. Сегодня много интересного. Поехали. Скачивай бесплатные приложения и за бонусы, получая от 5 до 150 рублей, которые можно вывести на баланс телефона, киви, кошелек или другую электронную валюту. А если при регистрации введешь промокод Вилса, получишь дополнительные плюшки. Подробности по ссылке в описании. Начнем с утекшей информации об аккумуляторе будущего iPhone. В 6 с батареи на 1715 милиампер-часов, а в iPhone 7 обещают на 1960, то есть она увеличится на целых Merci. <laughs> 14%. Но больше всего нас с вами интересует вот эта картинка, прилетевшая из Китая. На ней запечатлены цены iPhone 7 Plus и Pro. 1 юань где-то 10,5 рублей. Для вашего удобства я, конечно, все посчитал. Опа! И не удивляйтесь, мы прощаемся с 16 гигабайтами, и при этом iPhone получит 256-гигабайтную версию. То есть ценник примерно соответствует тому диапазону, в котором сейчас продается iPhone 6s. С поправкой на гигабайты, конечно. За iPhone 7 Plus Apple захочет примерно столько же денег, за которые сейчас отдает iPhone 6S ⁇ Plus. А вот версия Pro, если она все-таки будет, она будет, просто непонятно, в дополнение к плюсу или в замену обойдется в топе за 93 тысячи рублей, что уже, блин, совсем немало. В комментариях в прошлом Apple Leaks прочитал, что было слишком много смешных вставок. Арнольд, что ты об этом думаешь? You, ass whore. Опять же, в прошлом Apple Leaks мы с вами обсуждали, что Apple может ввести новый цвет, который будет называться Deep Blue, Однако последние утечки говорят о цвете Space Black. Вот такой черненький. Привет, iPhone 5, iPhone 4 наверное, и вы знаете, выглядит очень секси. Бахайте лайк, не стесняясь, если вам он тоже зашел. Эти рендеры нарисовал наш старый знакомый Мартин Хайек и они базируются на последних утечках дизайна. О нем говорят уже достаточно давно, и сейчас уже нет никаких оснований думать, что он будет выглядеть как-то иначе. Вот такие фоточки корпуса наводнили интернет, я делаю поправку на фейковость, но тем не менее, очень похож на правду. Ну и, конечно, тот самый 7-секундный ролик, с которого мы начали. Оригинал загружен в китайскую сеть Вейбу, автор говорит, то здесь запечатлен полностью собранный iPhone 7, и вроде как причин ему не верить нет никаких. И обратите внимание, в соответствии со слухами нет 3,5-мм разъема и два динамика. Да, iPhone 7 будет, судя по всему, не сильно отличаться от iPhone 6 и 6s. Все самые крутые фишки достанутся 7 Plus и 7 Pro. Например, в 7 Plus не нашли рычажка переключения Mute. iPad этого анахронизма уже лишился, очередь за iPhone, но имейте в виду, на конкретно этих фотографиях не настоящий iPhone, а лишь Mac. Многие спрашивают, почему на всех этих утечках айфоны выглядят так отвратительно. Но вот вам утечка дизайна Note 7. И как видите, он недалеко ушел в своей убогости. Делайте поправку на китайских фотографов. Вот вам, кстати, предполагаемый дизайн следующего Nexus. <пух> да что я все про iPhone и про Nexus? И вот вам самый главный слух: Pokemon Go, по данным Nintendo, выйдет где-то в районе 17 июля в России. Тема крайне популярная на всех уровнях. Я сегодня популяр. В конце хочу показать вам вот такие фотки, якобы и AirPods, которые будут лежать в комплекте с iPhone 7, видите, Lightning, но пластмасса очень топорная, Apple такую не использует, поэтому я ставлю на то, что это фейк. А между тем, Galaxy S7 в Америке продается лучше iPhone 6s, я сам сначала не поверил, но это уже тема для совсем другой истории. С вами был Иосиф Гом, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер, пока.